Привет всем зрителям канала РАСУНВАЙ, это программа АЛАНДИТ ТАНКС, где будет рассказываться про танки, начиная от малоизвестных проектов, заканчивая самыми известнейшими танками мира. Итак, первый выпуск, поехали! В первом выпуске мы поговорим о малоизвестном танке хватит. С начала Первой мировой войны полковник Свинтон был послан на Западный фронт, чтобы посылать отчеты о ходе боевых действий. После наблюдения за первыми сражениями, где один пулеметчик мог убить тысячи пехотинцев, наступавших на вражеские траншеи, Свинтон написал, что бензиновые тракторы на гусеничном ходу с защитными железными пластинками способны противостоять огню пулеметов. Предложение Свинтона было отвергнуто генералом сэром Джоном Франчейном и его научными советниками. Отказавшись принять поражение, полковник М. Свинтон связался с полковником Морцем Ханки, который подкинул идею сэра Уинсту Черчиллю, мор морскому министру его величества. Черчилль был поражен идеями Свинтона и в феврале 1915 года он создал комитет по сухопутным кораблям для разработки новой военной машины который согласился с предложением Свинтона и написал спецификацию для новой машины. В конце концов, лейтенанту Вильсону и Ульяму Тритону из компании «Вильям Фостер Кол» была поставлена задача создания небольшого наземного корабля. Построенной в большой секретности машине было дано имя «Танк Свинтона. Постройка прототипа началась 11 августа 1915 года. 16 августа Тритон решил установить за кормой двухколесную рулевую тележку, которая должна была существенно улучшить управляемость. 9 сентября 1915 года линкольнская машина номер 1, так назывался тогда прототип, совершил свой первый испытательный пробег по двору-заводу вильджен фондри. Сразу же обнаружился целый ряд недостатков. Во-первых, гусеницы были плоскими и создавали значительное сопротивление при поворотах. Подвеску изменили таким образом, чтобы нижний профиль гусеницы стал выпуклотом и поворачиваемость машины значительно улучшилась. Во-вторых, при преодолении траншеи гусеница провисала и соскальзывала с катков. Фритон и лейтенант Ультер Ульсон испытали множество вариантов гусениц, состоящих из плоских литых соединенных с заклепками. Каждый тракт снабжался направляющими, допускавшими его движение только в одной плоскости и не позволяющими гусенице провисать. Таким образом гусеница была жестко прикреплена к раме катка. Рамы же прикреплялись к корпусу танка при помощи валов, допускавших их незначительное перемещение относительно корпуса. Конструкция оказалась удачной и применялась на британских танках вплоть до модели Mark VIII. Первый прототип наземного корабля, названный Lightwheel, был продемонстрирован 11 сентября 1915 года. Lightwheel управлялся командой от 4 до 6 человек и развивал максимальную скорость 5,5 км в час. Большинство механических компонентов, включая радиатор, были взяты с тяжелого артиллерийского тягача производства Foster Daimler. Машина была оборудована двигателем Daimler мощностью 105 лошадиных сил. Подвеска с двумя топливными баками расположена сзади, что оставляет достаточно места под предполагаемой башней с двухфунтовым орудием Виккерс. В корпусе могли быть установлены до 6 пулеметов. Первоначально предполагались пулеметы Батсина. Затем остановились на пулеметах Викерс. Главное орудие имело большой боезапас до 800 выстрелов. Запас хода танка был 130 км. Длина 8,1 метра. Высота 3,1 метра. Броня от 6 до 10 мм. Масса 14,7 тонн. Всего был построен один танк. О боях с участием Лайтвилл ничего неизвестно. После войны Лайтвилл было решено сохранить до следующих поколений. В 1940 году его защитили от утилизации на металлолом. И в настоящее время танк демонстрируется в танковом музее Боа Вингста. Сейчас это по большой части пустой корпус без внутреннего оборудования.